Тяжело быть блогером, блять. Туда сделай, туда сделай. Это пиздец, это туда пиздец. Туда сделай. Ну как бы не приходи с пустыми руками и тебе дадут вай И тебе <свист> дадут да, вай-фай. Как это да, работает? Серию, сери мы -то, их <свист> так тогда переебываем, <свист> да? Уже нравится творчество, неважно. Вот ты художник, проектор, неважно. Да. Я обожаю я... Ну, я... ну, влюбляюсь с ним, понимаешь, мне интересно. Мне... Я думаю, за то, что, чтобы ты оставался таким, как ты, сейчас, пить глупо за это. Ну, вообще, да. Потому что это грозит циррозом, отеком и так далее. Пансионатом. Да. За это пить глупо. Просто будь человеком. Обязательно. Все. Спасибо. Это мы глупо закусывать. Как Игорь Габара, да? Головку чеснока сверху вставлю. Ну, не одну головку, а. Я понял. Не зубчик, а головку. Да. Типа 50 косарейна. Да. Там народу, блядь, нашло. Нереально съесть там. Люди сначала начали кусать, а потом кусовые рецепторы, блядь, Ну, а, серьезно что ли? Вообще, ну, головку хуйся, там три. Я там неделю не спитался че знаком, не заметил. Потом, короче, он объявил конкурс, блядь, там народу, блядь, набежало, пиздаднеться. И, короче, он 100 человек загнал в амбар. И там по 5 человек вот так на камеру, блядь, короче, баба выиграла и паренек какой-то, вот они сожрали, блядь, я офуел. это где-то было? Игорь Габара, я канал такой. Ага, на кабель На я еще не заработал. На ютубе тоже, да, на ютубе. Вот можно удалить. Можно сохранить. У них там игра, короче, они там... 5 человеком или шесть, сидя за столом, и первый раунд начинается. с того. Нигер. С того то что. Там один говорит, ну ты не сможешь, допустим, подошву мою облизать. Да смогу. А короче, если не сможешь, он должен повторить это. Если он повторяет, тот вылетает. Там просто щи такие идут, И потом вылетает один человек, и второго раунда там уже на столе аксессуары всякие. Личинки. Там вымя. Чего, блядь? Всякая Чего? херня. и там... Какая? Жесть, там люди до такой степени вот, просто забав. Я там игры не играю. По молодости наигрался. И, и при этом я смотрел сначала, ну, пацаны там, а потом смотрю, девчонки одни, я охерел, там, навысы обреются, татухи делают. Жесть. Это по молодости были горячие все. За каких-то там, не знаю, там, 50 тысяч рублей. Здоровья тебе. Белого Это... Ну, побольше творческих успехов творчество, творчество это тоже хорошо творчество все. Ну, в канале как нам своё творчество? и есть спасибо я искренне благодарен вам за то что вы пришли я, я старался и не было а, идут! Все остальное, по хуйня! И морда твоя, и морда твоя мне, блять, противно! Ну, блять, бесплатный коньяк, все, перебиваю! Все остальное, по запросам! Рок, тяжелый рок, да? как там вы сидели, и макароны по-флоски едут. Я такой, да я там добавил а, Это... Ну я пришел там, носить им сушенку, по Не, сушеный Саша, Что-то хуяк выпили, треск, ну буквально штуки четыре. хуяк, то я мы. Что-то говорит, говорит, я нихуя сидим ножичка, а потом привык так, и за Нормально. Я у командского по идеи переделаю ее. Там есть у меня новогодний спортсмена Новый год. Начиться по нагрению запомнил с Я снимаюсь регулярно, вот и чтобы все были здоровы. Сейчас счастливы. Не счастливы. Не счастливы. Не счастливы. Ну, а ты же управляешь своим сердцем. Да. Да. Здорово будет. Знаешь, почему люди слышат друг друга? То есть, когда они слышат друг друга? Когда говорят тихо. Вот он хотел достучаться, он говорил тихо. Я убавил, мы услышали. Я нахуй не запомнил. Музыка где? Уже все остальное, что под фоном, оно... В в Google копаешь мне. У тебя не приколочено? Нет. Пиздец. Да. Совсем, совсем с пустыми руками? блядь, О, Даже а? не приколочено. У нас ради, а вешка, видишь? Я ж говорю. Ну, ну, у меня то же самое. Ну надо быть то. Как да. быть? -то. Ну как бы не приходить с пустыми руками и тебе дадут Wi-Fi. И тебе дадут Wi-Fi. Yeah, как это работает? На, на день рождения да, я то, что хотели бы подарить, подарить человеку, получить шаги? А вдруг, да? Слушай, это вот такая тема, все. ну, может, лет, наверное, 15 уже костировала. Сейчас нет. Сейчас либо деньгами, либо, блядьми. Таблетками все же Как язык еще об игре поговорить? Что? Да об игре хотел бы поговорить Вот Не знаю, у меня к паранофильму какой-то неизвестный. Развитие, успеха, позитива, здоровья. За тебя. Всего лишь? Да. Хватит, ёпта, а то ну, зазвездишься, нахуй. Я не звездица. Я желал у него что... больше утресного речи. Ой, ой, ой, ой. Я, блядь, не могу, я не, мог, я не могу в инстаграме, мне, мне надо было подписаться на человека, я, ладно, подписался, надо было э, сделать репост записи, как... Хэппи А по тигруноху их сели? Серию Шер, мы их тогда да?